Приветствую вас, уважаемые представители знака зодиака Рак. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, за лайки, комментарии. Вы по результатам прошлого периода были самыми активными. Ну, надеюсь, и в этот раз буду для вас полезным своими прогнозами. Ну а сегодня мы рассмотрим период, когда Венера будет двигаться по вашему пятому полю гороскопа. Пятое поле, оно для вас будет интересно тем, что это любовь, это наши, ваши детки, это хобби, это развлечение, это то место, где всегда весело, интересно, это то, что доставляет удовольствием и праздник. Ну, поскольку для вас пятое поле это Скорпион, Венера будет двигаться по этому знаку с 10 сентября, по 6 октября конечно, этот период никого не оставит из вас равнодушным, потому что Венера в Скорпионе, она очень яркая она очень эмоциональная она очень чувственная и она склонна вытеснять все эмоции на поверхность она склонна к разборам ситуации, она склонна к глубоким переживаниям к глубоким чувствам тому, Чтобы трансформировать то, что уже может быть на сегодняшний момент не слишком жизнеспособно, то, что утратило для вас какую-то былую радость, былую страсть, то вот сейчас именно то будет время, когда вы можете все возобновить. Также будет интересным такие события, как 28-27 сентября. Меркурий перейдет в ретроградное движение. Сейчас на всякий случай я перепроверю. По-моему, да, 27-го. И Меркурий у нас за что отвечает? За контакты, за общение, за передвижение, за... Да, 27 -го. и до 18 октября. За оформление документов, за путешествие, за транспорт у вас он будет двигаться по четвертому полю гороскопа. И это указание на то, что большинству из вас с 27, там плюс-минус несколько дней, ну, у большинства из вас возникнет необходимость все свое внимание направить на стены своего дома, на все, что будет происходить в стенах вашего дома. Может быть, кому-то уделить внимание своим близким, может быть, кому-то заняться ремонтом. Не так, продолжить ремонт, доделать выполнить какие-то свои ранее данные обещания, доделать недоделанное, в общем-то, больше внимания уделять своему дому, своей семье. Также это могут быть возобновлены вопросы, связанные с куплей, продажей недвижимости и оформлением на них бумаг. Но если это актуально в том случае, если когда-то вы уже планировали, что-то начали, делать по этой теме но это было приостановлено то сейчас самое время это возобновить и доделать еще интересным будет период с 15 сентября марс из такой аналитичной кропотливой девы перейдет в весы Марс в Весах действует как? Здесь он в гостях у Венеры, и он будет более склонен к гармонизации, он будет более склонен к дипломатии. Марс говорит о нашей активности, и, находясь в гостях у Венеры, он здесь будет более как-то стремиться к равновесию. То есть наши действия, они будут как-то более спокойные, более взвешенные. Также это указание на то, что может быть у кого-то возникнут необходимость посетить какие-то государственные учреждения. Это могут быть больницы, это может быть юридические конторы, суды, это могут быть поступления в вузы. Ну, все, что связано с общественными, с общественными зданиями, организациями. Вот туда у многих может быть дорога. По поводу... Вот интересная ситуация для женщин. Учитывая, что Марс будет в весах, в женских картах Марс отвечает за мужской сигнификатор, то есть за сигнификатор мужчин, которые могут притягиваться к вам. Здесь может быть указание на то, что мужчины в этот период, которые будут к вам притягиваться, они могут быть склонны к авантюризму. И будьте осторожны, проверяйте их очень тщательно, меньше доверяйте на слово. А для мужчин, наверное, вы сами будете как-то больше склонны где-то поиграть, где-то, может быть, уйти от ответственности. Но очень большая легкость будет наблюдаться в отношении к друг другу. Еще интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание, что с 27 седьмого. Сентября Ваша активность будет направлена на дела, связанные с прошлым. Также это может быть еще и появление людей из прошлого. Причем они могут начать появляться уже за несколько дней до 27 числа, поскольку Меркурий уже начнет притормаживать свою скорость, останавливаться и в многих вопросах вы будете ощущать какие-то ну, неточности. Плюс в том, что Меркурий все-таки находится в весах, это воздушный знак и здесь эта ретроградность не будет ощущаться так остро, как если бы он, например, проходил, например, по водным знакам. Также 21 сентября у нас будет полнолуние. Ну, давайте посмотрим. 21 сентября полнолуние в рыбах. Что такое рыбы? Рыбы это глубина, это интуиция. Оно произойдет практически, оно будет в 28 градусе, то есть оно будет практически в соединении с... Нептуном это признак того, что у многих будет включена максимальная интуиция. Сейчас я посмотрю. Давайте вот три ночи. Так, хочу войти в один градус. Ну, то есть это уже да, будет приблизительно с часу до двух. Произойдет точное полнолуние. Наверняка многие не будут спать. Ну, некоторые. И а те, кто лягут спать, те увидят вещи сны, потому что Нептун находится в своем знаке в рыбах, он, кстати, отвечает за сон, за то, чтобы войти в глубину подсознания, а Луна отвечает за чувствительность, за наше подсознание, и вдвоем в соединении они могут... Вам принести какие-то интересные сны, которые помогут Вам найти ответы на Ваши важные вопросы. То есть обязательно их запоминайте. Даже, даже если это не будет сон, то интуиция наверняка Вам даст ответ на какой-то очень важный для Вас вопрос. Еще 6 числа произойдет новолуние, но поскольку оно будет у нас на ретроградном Меркурии, оно будет очень интересно выглядеть. Вот обратите внимание, в знаке зодиака весов будет такой стилю. Четыре планеты. Солнце, Луна, Марс и Меркурий. Меркурий Ретро. Такое впечатление, что он активизирует для вас ваш четвертый дом. Во-первых, это дом, связанный с семьей недвижимости. Вот он максимально активизирует все силы ваших в стенах вашего дома но интересно что к аспекту к хирону этот стиль он даст вам способность справиться с многими делами одновременно вот знаете у вас получится множество дел решить легко и сразу но при том условии что эти дела будут как-то связаны с прошлым с доделками с окончанием чего-то что не было сделано ранее но было положено этому начало. теперь с 12 по 18 будет очень интересный период, когда Венера будет находиться в квадрате к Сатурну. Ну, запоминаем, квадрат, оппозиция, это сложные аспекты, секстили, тригоны это положительные, это благоприятные, когда энергия течет легко, а квадраты и оппозиции это через какие-то трудности. И очень часто квадраты, они дают, знаете, много энергии в достижении чего-либо, но без особого удовольствия от полученного результата. Ну, так, у вас это признак того, что могут быть, так, пятый, шестой, седьмой, восьмой дом. Сатурн у вас восьмой дом, в восьмом доме это секс, это опасные ситуации, это деньги ваших партнеров. То есть, возможно, возможно, вы сможете получить какую-то крупную сумму денег от вашего партнера. Либо, может быть, наоборот, вам у вас возникнет необходимость отчуждения эту сумму денег. Но как-то вы не будете ну То ли будете об этом сожалеть, то ли будете сомневаться, но как-то, знаете, какая-то печаль может быть по этому поводу. Однозначно, что сексуальные отношения в этот период не будут приносить вам должного удовлетворения. Многие из вас могут ощущать некоторую холодность может быть, даже в чем-то разочарование финансовые вложения, повторюсь, они для вас как-то будут безрадостными. То, скорее всего, если они и будут, то они будут связаны с определенной необходимостью, с острой необходимостью. Я бы вообще сказала, что первая половина этого периода, где-то до 23 сентября, она будет несколько не, не ровной, она будет какой-то импульсивной, а вот после уже ситуация начнет сглаживаться и все потихонечку начнет приходить свое обычное, свое обычное спокойное русло. С 19 по 23 произойдет оппозиция Урана к Венере. Уран с Венерой в оппозиции это импульсивные любовные переключения, импульсивные траты это... Какие-то, знаете, бывают даже бессмысленные или до конца необдуманные поступки, ну и в частности в любовных отношениях, поскольку для вас... Так, пятый дом, он здесь у вас... В оппозиции с 11-м, 11-й это дом друзей. Ну, смотрите, может быть неожиданное любовное приключение с вашими друзьями. Может быть неожиданные какие-то денежные вложения, связанные, связанные с вашими друзьями, ваших друзей, например. Но также это еще аспект, связанный с большой свободой и желанием независимости в любви. Постарайтесь не принимать никаких никаких таких серьезных решений в это время с 22 по 27 сентября здесь одновременно начнет складываться еще интересный аспект он будет складываться от марса к сатурну также здесь будет у нас квадрат от меркурия к плутону и Здесь еще будет что-то к Юпитеру, ага, от э, Меркурия к Юпитеру. Ну, говоря простым языком, этот аспект он даст непоколебимую волю и решительность в принятии решений. То есть ваши, ваш настрой ничто не сможет поколебить. Вот э, то, как вы решите в этот период, то, как вы поступите, это будет э, действительно. Правильный, это будет правильный поступок. То есть вы как никогда будете смотреть на обстоятельства рационально, точно. И ошибок в принятии решений быть не должно. С 26 марта. По 4 октября. Ой, тут такие интересные аспекты идут. Тут Венера образуют прям три сплошных аспекта интересных. Она образует и к Плутону. Секстиль. Ну, сейчас посмотрим. И тригон к Нептуну. И квадрат к Венере. Так будут задействованы Плутон, Нептун. Юпитер. Все три аспекта означают удачу, удачу финансовую, удачу в открытии каких-то каналов, связанных как с любовью, ну, так и с денежками. Так, Плутон, Нептун, Юпитер. Так, вот он у вас Плутон, вот он Нептун, вот он Юпитер. Сферы будут касаться денег партнера, и также э, связи с партнерами издалека. Для тех, кто живет за границей, для тех, кто э, общается с кем-то издалека, собирается поехать в путешествие, здесь, возможно, очень благоприятное. Обстоятельства, связанные с новым знакомством, возможно, здесь успешное продвижение совместных проектов, связанных с иностранными инвестициями, иностранцами, в принципе, либо для тех, кто занят в туристическом бизнесе, то для вас здесь будут пути открыты. Здесь вас ожидает большая удача. Также благоприятен для тех, кто захочет, например, поступить в высшее учебное заведение, особенно для тех, кто связан с творчеством, с психологией, с юридическим образованием, Здесь, ну, все что касается гуманитарных наук. Ну сегодня у нас прогноз получился такой достаточно обширный ну, для вас. По астрологии мы закончили и сейчас перейдем к следующей части. Итак, друзья, давайте теперь посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Ну, очень легко. По двуочке Пентакли вы будете похожи на человека, который справляется с множеством различных дел. Вам это дается легко, можно сказать, играющим. Хорошо, как будут обстоять ваши дела в финансовой сфере? Здесь есть непонимание на... Непонимание... В том, на что вы можете рассчитывать, сколько у вас денежек, что с ними делать, как их правильно распределить. Ну, давайте я попробую уточнить. Ну, по уточнению, здесь выпадает Луна и туз мечей. Это указание на то, что вам нужно как-то более, может быть, аккуратней, аккуратненько ими распоряжаться, поскольку. Это предупреждение, что либо ваши некоторые траты могут быть спонтанными, не до конца обдуманными. То есть постарайтесь все-таки отложить себе какой-то буфер. Потому что есть риск того, что э, могут быть неожиданные расходы, на которые вы вообще не рассчитываете. Хорошо. Как обстоят вообще ваши дела с работой? Вы знаете, по работе здесь у вас может быть новая работа, новое направление какие-то новые обязанности. Но, в общем-то, ситуация очень даже неплохая. Я уточняю, здесь выпадает король кубков с фортуной. Это указание на то, что может быть человек, водные стихии, рыбы, рак, скорпион. И, знаете, человек от которого будет зависеть ваша удача. Вот может повести благодаря этому человеку, сотрудничеству с ним. Хорошо. А как будут обстоять дела, вообще конкретно связанные с вашей карьерой, вашими главными целями? Опять, здесь смотрите, финансово есть убытки, что-то не хватает. Также может быть указание на то, что кто-то может уйти со старого места, насиженного места, этому есть еще и указание. Рыцарь Пентакли и Башня. Я могу сказать так, что те, кто был неудовлетворен своей зарплатой, могут захотеть сменить место работы. Да, и будут искать нечто другое, более денежное. Хотя здесь, как по мне, здесь проигрывается период больше на октябрь. вторая половина октября, ноябрь. Так, для тех, кто... Для тех, для кого важно, что будет происходить в доме, в семье, тем более, что для вас эта сфера будет очень актуальна. Так интересно, у вас здесь проигралась шестерка мечей. Но это или уход, или путешествие, или отдых. Ну, движение куда-то вперед. Обновление, но я уточняю. Здесь мне все-таки больше показывать, что для большинства это будет отдых. Движение в сторону отдыха. Поскольку вот это вот Фортура, она указывает на путешествие на перемены и здесь четверочка жезлов здесь вроде как все в куче все все счастливы все хорошо здесь могут быть еще обновления в стенах дома в стенах семьи может быть здесь даже знаете какое-то успешное окончание ремонтных работ для тех кто например никуда ехать не собирается хорошо для тех у кого любовь ну любовь встречается Давайте посмотрим, что у вас будет. Здесь есть указание на то, что может кто-то за кем-то следить. Нужно очень следить за своими выражениями, чтобы не поссориться, не поругаться. Но давайте я уточню все-таки. Ага. Очень интересно. Смотрите, для девочек здесь больше информации. У вас здесь проигрался мужчина. Это либо овен, ну, огненная стихия. Овен, лев. Скорпион, стрелец, мужчина очень предприимчивый, очень темпераментный, он будет двигаться в сторону семьи, ему вы нужны для того, чтобы с вами построить семью, поэтому подумайте хорошо, если вы его рассматриваете как будущего мужа, то наверное есть шанс все-таки соглашаться, ну давайте для мальчиков посмотрим. Для мальчиков здесь есть ситуация, связанная с некоторым разочарованием, с некоторой болью сердечной и расставанием. Что-то может пойти не так по вот этой вот связке карт. Типа сожаление о каком-то расставании. И уход, уход, причем с таким обидой и скандалами. Но здесь еще интересная ситуация предыдущая. Я подумала, все-таки э, тут есть еще указание на то, что если вы мужчина, то и вы, вы думаете о том, что. О, о браке, о том, что ваши отношения, которые у вас есть, они. Двигается в сторону брачных То это может быть еще и ваша связка карт То есть скорее всего если распадутся То только лишь слабенькие отношения Которые были несерьезными В которых не было Чистоты, открытости, правды До конца, где возможно был замешан Третий, а крепкие отношения Они будут двигаться дальше Теперь давайте Быстренько посмотрим работу Работу что у нас Ой извините не работа, а здоровье Здоровье ну, по здоровью здесь все хорошо. То с кубков, возможно, какие-то небольшие. Ой, ну, отлично. Просто супер. Кстати, идеальные сочетание карт для тех, кто планирует завести ребенка. Просто идеально. Можно тут небольшое какое-то употребление, каких-то лекарств, но они такие легкие. Понятно, что прогноз общий, но здесь в основном мы смотрим для большинства, у которых особых там каких-либо проблем не было. Но еще для тех, кто болел, это выздоровление, причем скорое и очень быстрое. Хорошо, давайте посмотрим основной совет для вас. Совет для представителей знака зодиака Рак. Снова вам выпадает, следите за своим языком. Пожалуйста, все, что вы говорите, это может быть использовано против вас. В частности, э, здесь есть указание на то, что можете потерять то, что было для вас стабильно. То, что вам нравилось, то, чем вы были довольны. Поэтому будьте осторожны. Еще хочу вам сделать такое тоже дополнительное при помощи, э, ну, не расклада, пару карт. Ставлю карты сим, расклад символон карта символон. А, знаете, какой-то сюрприз. Форс-мажор. Что? Что вас ожидает такого неожиданного в данный период? Что вас может удивить? Ну, не обязательно порадовать, но удивить. Ну, будем надеяться, что и порадует представители знака Зодиака Рак в данный период. Ой, здесь выпала такая интересная карта. Алхимик. Алхимик эта карта указывает на то, что вы стремитесь победить кого-то или что-то. Вы даже, может быть, хотите стать выше, чем вы есть, больше, чем вы есть, важнее, чем вы есть. Важно понять, что не всем желания полезны и осуществимы. Старайтесь что-то изучать, что для вас важно. Вы хотите быть лучшим вы хотите победить но здесь еще указание на то что для вас важно сосредоточиться на том деле которым вы занимаетесь стать экспертом в каком-то вопросе ну и важно понять что само по себе дело не сделается Поставленная цель будет достигнута, но цена за нее может быть очень высокая. Вот. Ну, надеюсь, прогноз мой будет для вас полезным, интересным. Обязательно оставляйте ваши лайки комент, комментарии. И до встречи в следующих периодах.